Как же поднимают себе настроение люди, которые в этом бизнесе эффективны? Очень часто мы с вами находимся в неэффективном состоянии и даже об этом не задумываемся. То есть для того, чтобы позвонить человеку, нужно сначала себя зарядить, чтобы нам было чем заряжать человека. И, к сожалению, люди об этом не думают или не считают это важным. Все-таки. Есть масса историй в этом бизнесе, когда человек, еще не зарабатывая, но все-таки приводит интересных людей в команду. За счет чего? Потому что он излучает позитивную энергию до того, как преуспел. И людей спрашивали, а как, почему ты пришел в команду? А потому что он мне звонит все время заряженный. Мне хочется с ним общаться. А когда мы получили там 2-3 отказа, и у нас э, в, в мыслях тоска зеленая, мы думаем там, в жизни ничего не получается компания там мне не помогает не те, те ролики мне дает спонсор разработал не ту систему у меня вот не такой город и вот начинаем там это каприжиличить кочевряжиться, ну и собственно говоря из за этого не преуспеваем а нам нужно научиться зарядить себя до и на встрече уже работать на результат потому что именно встреча с человеком дает вам размер структуры дает вам рост бизнеса и всего остального итак первое это конечно же Музыка, да, и состояние, в которое мы приходим благодаря музыке. Воткнули наушники, подзарядились, постарались сделать все, чтобы слушаемая нами музыка она подняла нам настроение. Следующий момент это юмор. Смотрите юмор, который вас заряжает. Это делать нужно прямо-прямо перед встречей. То есть, когда вы разговариваете с человеком, от вас должно исходить что-то положительное. Почему бы это положительное где-то не получить заранее? Да? Посмотрите фотографии, которые вам нравятся. То есть подзарядитесь. Там, люди, кстати, многие лидеры, которые ездят на рыбалку по воскресеньям, там, ну, там проводят время с детьми во что-то играют. У них лучше получается бизнес, потому что они заряжают себя. И у них лучше проходит неделя. Поэтому подумайте о том, что заряжающие мероприятия нам все-таки нужны. И это, кстати, немаловажно. Поэтому следующий момент – это когда мы... Вот ни, ну, сторонние средства не помогли, мы просто звоним спонсору, и он нас положительно заряжает. То есть это как инструмент, я лично пользовался этим все время. То есть, так как у меня встреч много, много что меня истощает, соответственно, я звоню спонсору, говорю, что у меня не так. Мне говорят, что, Алексей, у тебя не так только с настроением, все остальное у тебя прет. Вот. Давай, у тебя нормально все, проводи мероприятие, все будет четко, вот так, как у тебя обычно, поэтому просыпайся. И вот в этот момент появляется какая-то энергия, и я ей делюсь с людьми. Давайте это использовать. Самый классный вариант – это излучать положительную энергию до результата. И... Нам важно получать какой-то конкретный результат: размер сети, размер чека, товароворот, количество людей в организации, количество городов. Ну там разные параметры, у всех свои цели. Я считаю, что нам нужно учиться для этого правильно ставить цели. То есть, как правильно писать цели, которые нас хотя бы бодрят, как правильно описать то, что нас вдохновляет, как сделать из цели инструмент для саморазвития. Смотрите мое следующее видео как это делается более эффективно. Надеюсь, вам мое видео было полезным. Рад быть вам все чаще полезен и все больше и больше. Смотрите мои следующие материалы. С вами был Зайцев Алексей, ваш коллега. До следующих встреч. Пока-пока.